В сегодняшнем видео мы расскажем о семи фактах для тех, кто находится в зоне риска и о том, чего ожидать в том случае, если вы испытываете это состояние. Чем старше, тем меньше риск. Перекрученный яичник является наиболее распространенным явлением среди женщин детородного возраста, поэтому, если вы находитесь в постменопаузе, можете немного расслабиться. Ткани молодых женщин более гибкие и их яичники могут двигаться и крутиться во время изменения гормонального фона. Если вы находитесь в менопаузе, ваши яичники становятся меньше и поворачиваются с меньшей степени вероятности, если только у вас нет кисты или опухоли. Тем не менее, не исключено, что эта проблема может возникнуть и у женщин в постменопаузе, и у девочек в предпубертатном периоде. Было даже диагностировано несколько случаев у плода, находящегося в утробе. Чем больше кист, тем выше риск. Хотя такая ситуация, что яичники без кист перекручиваются, является возможной. Наличие кисты или опухоли делает перекрут гораздо более вероятным. Причина заключается в том, что киста может неравномерно увеличивать вес этого органа, способствуя его перекручиванию. Женщина с синдромом поликистозных яичников Гормональным состоянием, характеризующимся крошечными кистами на яичниках, безусловно, подвержены повышенному риску. Но киста может развиваться у любой пациентки. И хотя большинство кист являются доброкачественными, иногда они перерождаются в рак. В любом случае, вам понадобится лечение. Если это просто перекрут яичника, потребуется лапароскопическая хирургия. Итог. Если у вас появилась боль, не игнорируйте ее. Лекарства, предназначенные для того, чтобы помочь вам забеременеть, могут увеличить размер яичников, а более крупные яичники перекручиваются чаще. Чтобы свести риск к перекручиванию, к минимуму, специалисты рекомендуют женщинам продолжить занятия спортом, но избегать тренировок, связанных с прыжками. Итак, йога – да, тренажеры – нет. Противозачаточные таблетки имеют дополнительные преимущества. Наряду со снижением риска появления некоторых видов рака и очищением вашей кожи, противозачаточные таблетки и другие формы гормональной контрацепции могут предотвратить образование кист на яичниках. В свою очередь это снижает шансы получить перекрут яичника. Длина имеет значение. А вы знаете, почему у некоторых людей слишком короткие пальцы? или излишне длинные ноги. Такое же изменение размеров может произойти и в фалопиевых трубах. Сверхдлинная фаллопиевая труба может сделать яичник более склонным к перекручиванию. Не все потеряно. Хотя перекрут яичника перекрывает его кровоснабжение, это не обязательно означает, что яичник больше не будет работать. Кровоснабжение может быть перекрыто только частично. Однако если яичник не восстанавливается, потребуется операция для того, чтобы удалить его. Это поможет предотвратить заражение организма. Но даже в этом случае бесплодие не должно стать проблемой до тех пор, пока у вас работает другой яичник. Перекрут и аппендицит. Перекрут яичников зачастую наблюдается с правой стороны. Но если вы появитесь в больнице с жалобой, что у вас сильная боль внизу живота, то, возможно, доктор предложит вам сделать компьютерную томографию чтобы исключить аппендицит. Хорошие новости. Перекрут придатков или яичника – это тяжелое патологическое состояние, приводящее к нарушению питания в яичнике или маточной трубе. Это состояние требует немедленного оказания медицинской помощи. Ведь чем больше времени прошло с момента перекрута, тем дольше ткани не получают жизненно необходимого кислорода, постепенно погибая, и тем сложнее восстановить их функцию что особенно актуально у женщин репродуктивного возраста. Кровоснабжение в яичнике ухудшается, но это вовсе не означает, что он не функционирует вообще. Кровоснабжение не может полностью прекратиться. По словам хирургов, в давние времена врачи сразу удаляли яичник при наличии таких проблем и симптомов. Но сейчас, если яичник темно-красного цвета, врачи стараются раскрутить его. И во многих случаях женщина выздоравливает. Если не удается спасти яичник, тогда требуется срочная операция, чтобы избежать распространения инфекции по всему организму. Но пока яичник функционирует, женщина даже имеет шанс забеременеть. На этом все. Надеюсь видео было полезным. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.